Всем привет, это я. Я вот снял видос в Химон, Фалфлет с моим Щеглом, Веталом, э, Вот. Слушай, Влад, смотри, а что если сделать вот так вот? Влад. <с finallyfield> Давай. Какая-то вот. Да что это за змея? Подвинь поближе. Змея не доходит. А, да, змея не доходит. А, да. Это будет все металлик. Это будет взрыв. Да, вот к ней. Погнали! Я хочу туда пролезть. Смотри, где я. Где? Я в этой. Я на беговой дорожке, короче. Я внутри, короче, этой штуки. Я <смех> <смех> вообще смысл жизни потерял. Ладно, помоги! Помоги! Ты видишь эту дверь? Ну. Сейчас с ней не, не то. Что, нормальная дверь? Почему я колбасит? Не колбасит. <смех> У меня ее колбаса, полный расколбас. О, чувак, подключай. Надо нужно дергать за рычаг. О, дергать, дергай. О, он вернул. Заводи шарм. Он снова вернул. Смотри. Давай, заводи. <смех> он тардит. <смех> <смех> Рондон, дон. Нет! Пока, пока... О, ну! Ты можешь спускаться. Как прыгать? А, меня сейчас раздавят! Влад! Не надо! Влад! Влад! А, моя рука же засосала! Влад, убери, серьезно. Коробочкой тебя ловлю! Я ловлю! Коробочка тут упала! Нет! Что? Нет! Hello darkness, my old friend! Эсли что здесь Ну жди пока он спавнится Вот шарики уже заспаунится Да, шарик заспаунит Посмотри как я это делаю Давай нормально идм Ты глотаешь Найди меня Ну дебила найти не сложно А, Ах ты, ой, а я -а, а, не Блин, что такое медленно? Мне плевать надо на моей тачке. При мой пересобачку. Мне кажется, мы так через 6 лет приедем. Что? Просто ты лекс переедет. А он в танк едет. Пока. Да ну вот, давай проедем все на машине. Ты Сейчас пукнет. Давай. Сейчас будут какашки упад. А, а, кто, кто, кто, кто, кто. Я расст вас, как. Ну, Рыжки, трюк, сейчас разберу. Я трюк. сейчас разберу. Я сейчас разберу. Я Я Я ты я там пал, один утащил, я его возьму. я Давай, давай, давай, давай, Посмотрим, поговорим. Пойдемте, посмотрим. Идем, поговорим. Пойдем, пойдем, поговорим. А нет, нет, нет, ко мне назвать, назвать, не спать. Пошли через верх. Стой, стой. Я доеду с факелом. О, смотри, сколько тут много. Вил, какой у нас выхол? Ни Нихрена. Перегорела машина. Смотри, как ты быстро поехал? Лол, скажи. Нет! Нет, нет, нет! Лепитель автомобилей! О, Влад, внизу еще один факел. Да? да. Пошел нафиг этот факел, У меня есть другой. А тебе из меня? Чувак, а... иди вот эти в дальние. Во! <звук> себе! Слушай, вы, вы походу в говне Что ты, электрофлюорография, отойди. Блин, жирный. Ну, взаимно. Эй, парень, ты девушка. <сёк> Тебе в Трансильванию без вес.